Hi there! С вами Егор и Юля. И сегодня мы с вами разберем ситуацию у полицейского участка. Опережая ваш вопрос, нет, нас не арестовали, не бойтесь. Мы просто хотим научить вас необходимому глоссарию на случай того, если за границей с вами произойдет какая-то неприятность, и вам придется обратиться в полицию. Всем пазл инглиш! Let's get it started! Егор, what is the first thing you need to tell the police officer? After greeting, he will ask you something like What can I do for you? Or How can I help you? You better answer it's an emergency and describe your problem in details. Greeting означает приветствие. О нем забывать никогда не стоит из банальной вежливости. Hello, good morning, afternoon, evening в зависимости от времени суток обязана присутствовать в начале разговора. Также запоминаем вопросы, которые вы можете услышать от собеседника What can I do for you? Что я могу для вас сделать? И How can I help you? Чем я могу вам помочь? И важное слово emergency переводится как чрезвычайная ситуация And what do I say if someone stole my wallet? You can tell I have just been robbed of my wallet And what is the noun for this? To rob is a verb and robbery Is a noun. Записываем, как описать самую, unfortunately, к сожалению, типичную ситуацию у туристов: кражу кошелька. Нужно сказать что-то типа I have just been robbed Также акцентируем внимание на том, что to rob является глаголом, в значении украсть, а robbery существительным, переводящимся как кража. Сделаем маленькое отступление. Для того, чтобы учить английский эффективно, нужна постоянная практика. У Puzzle English есть занятия с менторами. Никакой грамматики, только разговорная практика. Уроки идут 25 минут. Ментор ответит на все вопросы и исправит ошибки. Премиум доступ к платформе на время занятий бесплатно. А мы продолжаем. And then the officer may ask you if you have seen the thief. And I will have to describe his face to them. Exactly. The on the to describe his face означает описать его лицо. Здесь нужно будет много, очень много конкретики. Давайте еще усвоим основные слова для описания преступника. Допустим, slender переводится как худой, а chubby наоборот является вежливым способом сказать о небольшом количестве лишнего веса у человека. Toe называют кого-то высокого, а short – Низкого. Ну и не забываем о цвете волос и глаз. Эта информация может быть крайне полезна. Например, если вы хотите сказать, что вор был блондином с голубыми глазами, вы говорите a man with blue eyes. А если он был брюнетом с темными глазами, смело произносим А если он был брюнетом с темными глазами, то произносим Should I mention it? Of course, it will help a lot. We'll do our best to find the robber. В переводе звучит следующим образом: Мы сделаем все, чтобы найти вора. Та самая фраза дарящая надежду на светлое будущее. A witness же значит свидетель тот, кто присутствовал на месте преступления. Ну что, друзья, надеемся, что вас никогда не ограбят mm -hmm. и не придется пропадать в заграничном полицейском участке. Но лучше все же знать, как быть в подобной ситуации, ведь предупрежден, значит вооружен. Если вам понравился формат видеодиалогов, тогда не переключайтесь и смотрите другие видео в плейлисте прогульщики. С вами был Егор и Юля. До новых скорых встреч. See you soon.